Вот одиночная рецессия, высокая, узкая, рецессия здесь почти 8 мм была у пациента, Ассоциирована она на сообразии твердых тканей. Это третий класс по миллеру, убыль дистального сосочка межзубного, отсутствие опекальной кератинизированной десны. Здесь, в общем-то, задача стояла в том, что создать зону кератинизированной десны в области опекальной рецессии. Возможность, чтобы использовать двухэтапный метод. Вот здесь видно, мы отложили глубину рецессии, для того, чтобы сформировать хирургический сосочек, да, депитализировать анатомический. Здесь видно, что откладываю я 8 миллиметров, 8 мм глубина этой рецессии. Выполняется разрез первый, горизонтальный, на ширину рецессии. Плюс 6 миллиметров, деэпителизация производится. зоны самого дефекта. видно вот этого узкой рецессии дефекта. Только маргинальные, только эпителий снимается. а скальпель вы устанавливаете перпендикулярно зубу, поверхности зуба для того, чтобы просто снять только эпителий. Формируете, начинаете формировать. Второй вертикальный разрез, таким образом отслаивается этот лоскут и мобилизируется. Мобилизация проводится так же, как при корональном смещении, просто расслаиванием, расщеплением в области слизистой, а собственно слизистого слоя. Вот этот вот трапециевидный лоскут латерально начинает перемещаться в зону рецессии, мобилизация дополнительно. И фиксация, и фиксация обвивным швом. Здесь этапу, в общем-то, ушивания достаточно хорошо вы прокалываете сосочек соседний междунадистальный. Здесь а -а -а, так сложилась сама операция, что фактически донорской зоны не оказалась. То есть, по каким-то таким вот случаем. Такая мобилизация произошла, что сама донорская зона закрылась произвольно при латеральном перемещении. Такое бывает не всегда. В области нижней челюсти донорская зона будет достаточно большая, и требуется все-таки перекрыть хотя бы какими-то губочками или зафиксировать, чтобы было более комфортно для пациентов после операционного периода. Это ситуация. Через год рецессия, которая у него осталась, она 3,5 миллиметра. Сосочек никак не пострадал. Дестальный, я бы даже сказала, что он стал больше, потому что э, тот сосочек, который был у него изначально, был все-таки почти на одну треть, у него убыль была. Мы провели второй этап корональное перемещение, потому что мы создали Хорошую зону, прикрепленной ширины картинизированной десны в области опекальной рецессии. Можно сделать теперь классическое корональное перемещение. Это обработка корня, зоны специфической клетки. Во всех этих методиках поверхность корня обрабатывается так, как мы уже с вами обсуждали. По одному и тому же принципу. Вот непосредственно после операции. Здесь уже сразу видно, насколько хороший объем у него, и толщина керотинизированной десны, и ее ширина. Это через две недели это этап снятия шов.